В ходе планового рестайлинга кроссовер DS7 лишился приставки Crossback в названии, зато обзавелся фронтальной светотехникой DS Pixel LED Vision. В каждой фаре 84 светодиода, которые бьют на 380 метров. Прочие инновации сводятся к стандартному набору декоративных доработок, хотя и среди них есть интересные решения, опять же касающиеся света. Новые ходовые огни DS Light Vail, то есть легкая вуаль, из пяти светодиодных полос с каждой стороны бампера. А еще внимательный глаз отметит новую решетку, заднюю светотехнику и форму пятой двери, получившей новые выштамповки и декоративные накладки. Бензиновые версии с моторами мощностью от 130 до 225 лошадиных сил теперь можно купить только за пределами Европы, а в старом свете все еще доступен полутора литровый дизель, хотя в центре внимания, конечно, гибридные версии. У всех турбомотор 1.6 и 110 сильный электродвигатель. Переднеприводная модификация развивает скопом 225 сил, полноприводная выдает уже 300 за счет второго 112-сильного электромотора на задней оси. А вот на вершине линейки отныне находится модификация мощностью 360 сил. А 300-сильной версии новинка отличается настройками, которые и позволили нарастить отдачу. В гонке 6 часов Монсе» состоялось боевое крещение болида «Пежо x 8 с которым французы вернулись в гонке на выносливость после 11-летнего перерыва. В квалификации одна из машин показала «Пятое время», а вот в самой гонке дебют вышел не очень удачным. Первая машина сломалась через полчаса после старта, вторая протянула три с половиной часа. В целом, чемпионат век пока показывает превосходство старой категории lmp 1 Гонку снова выиграл альпин A480, то есть переименованный, утяжеленный и придушенный прототип ребенок R13 4-летней давности, за которым не смогли угнаться свежие гиперкары Toyota. А пятый участник категории американский Glicken сошел из-за поломки турбины. Что же касается Peugeot, то это всего лишь первый боевой старт. Напомним, что 9X8 это полноприводный гибрид, где заднюю ось крутит бензиновая шестерка, а переднюю электродвигатель, причем общая отдача установки в 680 сил ограничена правилами.